Некоторые вещи открываются только в поэтической связи с реальностью. Их знает только поэт. Поэт в мире считается простофирей. О нем говорят, что он не умеет устраиваться в жизни. Он никогда не достигнет высоты в денег и власти. Но в своей бедности он знает другого рода богатства которого не знает никто другой. Для поэта возможна любовь, для поэта возможен Бог. Лишь тот, кто достаточно невинен, чтобы наслаждаться малыми вещами в жизни, может понять, что Бог существует. Потому что Бог существует в малых вещах жизни. Он существует в еде, которую вы едите, он существует в прогулке которую вы совершаете утром. Бог существует в любви, которую вы чувствуете к возлюбленным, в дружбе, которой вы с кем-то связаны. Бог не существует в церквях. В церкви не занимаются поэзией, они занимаются политикой. Пусть у вас будет больше и больше поэтичности. Чтобы быть поэтичным, нужен сильный внутренний стержень, Нужно достаточно мужества, чтобы считаться простофирией в мире. Но без этого быть поэтичным нельзя. Под поэтичностью я не подразумеваю, что вы должны заниматься стихосложением. Это лишь небольшая, незначительная часть поэтичности. Человек может быть поэтом, не написав ни строчки, или написать тысячи стихотворений, но все же не быть поэтом. Быть поэтом — это образ жизни, это любовь к жизни, почитание жизни, связь с жизнью из самой глубины сердца.